Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Дунишенко и в этом видео я покажу, как сделать предрегистрацию в компании LifeMax. Для этого переходим по реферальной ссылке спонсора и начинаем заполнять свои личные данные. Обратите внимание, что все поля заполняются только латинскими буквами. Итак, запишем свое имя, фамилию, e-mail, повторяем e-mail и указываем свой номер телефона в международном формате через плюс. Затем нажимаем клавишу «Узнать больше» и попадаем внутрь своего личного кабинета. В правом верхнем углу мы видим свое имя и ID-номер, который пригодится нам для дальнейшей работы. На этом все, и в следующем видео я покажу, как можно оплатить уже зарегистрированного партнера. Желаю удачи, всем пока! Надеюсь, эта информация была полезной. Задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Дунишенко. До встречи в следующих видео.